Добрый день, дорогие друзья! С вами система видеонаблюдения Зорка. Меня зовут Андрей. И сегодня я вам расскажу про комплект видеонаблюдения с одной уличной HD-камерой. В данном случае вот так вот выглядит весь комплект. Это коробочка от видеорегистратора, коробочка от камеры, видеорегистратор. Он поддерживает подключение четырех камер видеонаблюдения. В данном комплекте идет одна камера уличная с разъемами подключения BNC. то есть данная камера работает по коопсиальному проводу. Давайте я расскажу про комплектацию, то есть в комплект у нас входит манипулятор мышь, источник питания для видеорегистратора, источник питания камеры, соединительные разъемы, это два разъема BNC, разъем питания и гнездо питания для того, чтобы сделать удлиняющий кабель. Кабель в комплекте не поставляется. Мы приняли решение, потому что каждому заказчику необходима своя длина кабеля. Кому-то нужно 5 метров, кому-то нужно 30 метров. Готовые кабели с разъемами мы не поставляем по той причине, что их производят очень тонкие жилые питания. И те провода не справляются с питанием уже современных камер, которые стали потреблять значительно больше электроэнергии. Значит, камера записывает, камера передает видео в режиме Full HD 2 мегапикселя, разрешение 1920 на 1080 пикселей. Камера имеет ИК подсветку для работы а, в ночное время или в темных помещениях. Изображение камеры можно охарактеризовать как достаточно качественное. То есть на данный момент это не пик возможности, потому что у нас уже входят в продажу камеры 5 мегапикселей, 8 мегапикселей. Но среди самых недорогих решений это хорошая и надежная камера. Плюсом камеры я могу... Плюсом про данную камеру я расскажу, что у нее очень качественный корпус, выполненный из металла. Надежный кронштейн. Солнцезащитный козырек. И позволит он работать в яркие солнечные дни, то есть для, для того, чтобы камера не перегревалась. Так, Давайте я расскажу еще немного про видеорегистратор. Видеорегистратор у нас служит для обработки, хранения видеоинформации. В видеорегистратор необходимо установить жесткий диск. Жесткий диск в комплекте, с, в комплекте не поставляется, его нужно приобретать дополнительно. Видеорегистратор поддерживает практически любые современные жесткие диски от самых небольших до 10 терабайт огромные жесткие диски. Я скажу, что вот в данном комплекте вот с одной камерой, если мы установим жесткий диск на 1 терабайт, у нас запись будет приблизительно около 40 суток. Это без остановки. В данном случае видеорегистратор оборудован детектором движения, камера будет писать по детекции и выделять на изображение те места, где происходили какие-то передвижения или изменения изображения. Данный комплект подключается в сеть интернет. Каким образом? У нас есть самое время показать. У нас есть Ethernet разъем здесь и мы можем подключить его к интернет-роутеру. В данном случае либо к проводному интернету, к интернет-роутеру, Wi-Fi-роутеру, либо к интернет-центру, в который устанавливается сим-карта. Данные роутеры с сим-картой можно приобрести в нашем магазине. У нас есть разные модификации, от самых небольших до крупных параболических антенн, которые позволяют работать даже там, где нет интернета. То есть сейчас все это уже возможно. Поэтому, даже если где-то у вас на отдалении находится, от города или от крупного районного центра. Там тоже можно установить комплект видеонаблюдения, подключить к нему интернет через сим-карту и получить на своем смартфоне изображение с камеры видеонаблюдения. Про данный комплект все, что я хотел рассказал. Если вам требуются какие-то дополнительные информации или дополнительный материал, вы можете на странице нашего интернет-магазина перейти по ссылочке на камеру и посмотреть там видеоролики про камеру. Также можно перейти по ссылке посмотреть более подробный обзор про видеорегистратор. Все эти ролики мы записали, они есть и на нашем интернет-магазине, и на нашем YouTube-канале. Также вы можете оставлять комментарии или обратиться к нам по телефону в наш магазин. Мы с удовольствием вам поможем, подскажем, поможем подобрать оборудование. Также я прошу обратить внимание, что достаточно быстро сейчас идет обновление оборудования, новые характеристики, новые возможности. Поэтому, если у вас есть вопрос, пожалуйста, звоните, уточняйте, мы с удовольствием вам поможем, подскажем. На этом все. Всего доброго. До скорой встречи, друзья.